Меня зовут Александр, мне 47 лет, я живу в Украине. В компании TLC я начал пользоваться продуктом иа сути заварной, без всяких диет и физических упражнений. У меня снизился вес на 2 килограмма, я уменьшился в объемах, у меня улучшился сон, начал лучше работать желудочно-кишечный тракт. Я просто сейчас летаю, как в 10 классе. Вот у меня энергия просто аж шпрет. Привет, здравствуйте, дорогие друзья, партнеры. Меня зовут Такива Мазор, я живу в Израиле, мне 65 лет. Я год назад встретился с этим прекрасным продуктом. Три недели, через три недели у меня съедало три килограмма, и через полтора месяца у меня вышел камень в моче. Я показал его врачам, они не поняли просто и не понимают, как такая вещь могла быть у человека без операции. Я благодарен этому продукту. Я чувствую, что получил свою жизнь в подарок. Спасибо компании TLC. Меня зовут Семен Пин. Живу также в Араде. Мне также 65 лет. И я благодарен компании. Я познакомился 11 месяцев назад с компанией TLC. Начал использовать эти прекрасные продукты. Начал с чая Айасу Это прекрасный напиток равный и это получаешь удовольствие, ты пьешь его, получаешь удовольствие, получаешь результат. Я за первый месяц сбросил 3 килограмма, у меня ушло 9 сантиметров далее был просто взрыв энергии, и я дальше начал использовать другие продукты, вот кофе с удовольствием пью такой кофе, Дельгадо, прекрасный кофе, пью замечательный витаминный такой напиток, витамины, минералы, аминокислоты, все там есть есть замечательный продукт спасибо компании чудесная чудесная компания следующий всем привет дай, меня дай. зовут я из города Киева, украина сейчас уже в германии я это принимать продукт компании тилси это айс оте Первую же неделю мне ушло три с половиной килограммов лишнего веса, и за 4 месяца я скинула 20 килограмм лишнего веса. Я принимала продукты также ас тер кофе дельгада, и нутраборст витамины, а, и энергии витамины. А, также у меня случилось самочувствие, очистились сосуды, ушли головные боли, мигрени, а, я перестала болеть, также пила со мной а, дочка моя эти продукты, и также она, она перестала болеть. А, я очень благодарю компанию TLC за то, что она дала мне такой шанс знать, что а, вместо лекарств я могу пить а, продукты TLC и быть здоровой. Спасибо. Давайте, Саша. Допилка. Всем привет! Меня зовут Александр Допилка. Я из города перомайск Мне 16 лет плюс 10 лет опыта. За все время применяю вот этот продукт, а я с эти оригинал, я постарел на 15 килограмм. У меня исчезла полностью угревая сыпь. Спустя какое-то время я начал этот продукт рекомендовать своим близким, родным людям, которых люблю. Они, вот у меня недавний случай, буквально несколько дней назад общался с девушкой, которая применяла IASOT Original, всего 3 месяца, она потеряла 15 килограмм у нее нормализовалось давление, она говорит, что я чувствую себя как 30 лет назад. Она управляющая, управляющая банка, сейчас уже на пенсии, она в восторге, она долгое время не могла поверить, что такие чудеса могут быть. Еще у меня более 200 человек в общей сложности, если взять их общий вес, вот этих 200 человек, они потеряли более 350 килограмм. Вот, <смех> все вот все их результаты суммировать то конечный результат такой. Также у многих нормализовался сахар, давление и люди просто прекрасно себя чувствуют. Спасибо. Осипенко, да. Потом Добрый Сергей Попов, Катерина. Добрый день, я Александр Осипенко, город Херсон. мне 40 лет. Применял чай айсоти. Получил сумасшедший результат, при том, что очень быстро у меня улучшилось давление, нормализовалось. Ушли головные боли. Стал более энергичным, чувствовал себя намного лучше, комфортнее. В общем, всем советую попробовать этот чай, потому что это просто взрывной эффект. Спасибо, Спасибо Саш. Давайте диля вот из Узбекистана. Микрофон и ваш результат. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Диля. Я логопед-дефектолог, нейропсихолог, живу в Узбекистане. Работаю с детками над мозговой функциональной деятельностью и над развитием речи. У нас пошли результаты у детства. То есть а, были только два или три фразы у детишек, но после применения внутробуста у мамочки была радость, что у ребенка появились а, фразовые речи. Дальше э, я сама очистилась детокс-программой э, «Чай» и «Асоте», и энергию мне дала, конечно, кофе. Э, утром я тоже принимаю нутро плюс энергии, а с резолюшеном у меня э, ушли объемы. Я очень рада, что я познакомилась с этой продукцией, и у нас взрывные бомбические результаты у моих клиенток. Спасибо. Супер. Сергей. Всем привет. Меня зовут Сергей Бапом. Мне 36 лет. Я применяю продукцию компании Dota Life Changes. Этот продукт мне помогает. Вот три топовых продуктов для энергии, для очищения и для питания нашего организма полезными веществами. Эти продукты дают мне силы восстанавливаться после тренировок более правильно и э, заряжает мой организм правильной энергией. Всем рекомендую. Супер, благодарю. Друзья, и вы посмотрели видео это, теперь вы можете обратиться к человеку, который вам дал это видео, и попросить у него более подробную информацию о всех продуктах. И закажите у него продукт, компания вам доставит в любую точку мира наши продукты. Всем пока-пока.